Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская. Я являюсь консультантом и преподавателем в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. и В этом видео мы с вами продолжим серию видео посвященных такому замечательному инструменту в китайской метафизике, как 12 дворцов. В двух словах напомню, что 12 дворцов это некий такой дополнительный инструмент для того, чтобы можно было расшифровать карту базы самое главное найти какие-то самые полезные дворцы для человека, подключив которые он будет лечить свою карту и улучшать свою удачу. В прошлом видео мы с вами говорили о том, как построить 12 дворцов на калькуляторе, как их построить вручную, расчеты провести. Мы будем говорить на закрытом обучении, которое пройдет у нас. В скором времени в нашей школе и для того чтобы воспользоваться этим чудесным инструментом, нам необходимо знать час нашего рождения, то есть. Если мы не знаем, час рождения или час рождения недостоверный, то мы либо не можем построить 12 дворцов, либо карта, которую мы, 12 дворцов, которые мы построим, могут быть недостоверными. И для тех, кто владеет техникой 12 дворцов, в принципе, это является еще инструментом для восстановления часа, да, то есть мы можем построить несколько разных карт с разными часами рождения, посмотреть, каким образом отражаются те или иные события, как описывают характер человека, тот или иной дворец, его манеру действовать и подобрать более, более да, оптимальный час рождения человека. То есть этот инструмент двоякий, помимо того, что он дает нам дополнительную информацию о человеке, ему можно еще использовать как инструмент для восстановления часа рождения. И у нас существует 12 дворцов судьбы, которые описывают 12 сфер жизни человека. Мы в прошлом видео поговорили с вами о дворце судьбы, а сегодня мы с вами поговорим о, о дворце о, братьев и сестер. это второй дворец это дворец братьев и сестер этот дворец охватывает область не только родных братьев и сестер там родных двоюродных троюродных но это еще и некая такая некий такой некий некий круг общения человека которую он может себе не выбирать да? то есть это у нас Наши соседи по квартире, по коммунальной квартире, наши однокашники, наши одноклассники, наши однокурсники, люди, с которыми мы занимаемся в каких-то там секциях, да, то есть в фитнес-клубе, то есть мы, безусловно, можем посещать эти занятия со своими друзьями и подругами, но все равно помимо них еще нас окружают какие-то люди. То есть это, скажем так окружение человека, с которым у него, у человека установились равноправные отношения. То есть это наши земляки, это какие-то наши коллеги, да, которые может, могут быть не каким-то близкими нам коллегами, а просто вот члены коллектива. Если сравнивать дворец братьев и сестер с картой базы, то... По характеристике, скажем так по созвучию он очень сопоставим с месяцем рождения в карте базы до да, которые отвечает у нас за коллег за братьев и сестер в том числе то есть вот по своему наполнению то есть мы знаем что у нас каждый дворец представляет собой внутренний аспект и внешний аспект и внутренний аспект это возможность человека принадлежать к той или иной группе, до да, которая окружает его, и умение и потребности которые человек реализует в этом дворце, ну, в зависимости от того, а какое божество стоит в дворце. Мы говорили о том, что он, помимо того, что мы можем определить какой дворец благоприятный неблагоприятный расшифровался, свою карту базы подключен не подключен еще можно и понять собственно говоря какие цели э, преследуют э, группа в которой находится человек и что для этой группы более важное и какими э, какими способами этих целей человек э, может ну, пытается достигать до да, своих целей в этой группе и при, ну, давайте возьмем на примере, посмотрим карту, да, которую мы с вами разбирали. То есть мы находим второй дворец. Второй дворец – это дворец братьев и сестер. И мы смотрим, что у человека э, в земных ветвях стоит божество, брат, э, божество братства. То есть человек у нас родился в день огня Ян, змеи у нас скрытая доминирующая ци огонь ян и мы расшифровываем это божество как братство там стоит братство а братство она тема тема божества друг или грабитель богатства очень созвучный для этого дворца да то есть ну собственно говоря это этот дворец характеризует то божество которое его олицетворяет то есть люди когда божество которое олицетворяет тот или иной дворец попадает в свой дворец так называемый это очень хороший ну, один из хороших признаков то есть дворец на своем месте как говорится напомню что вот в технике которую дает учитель натальи пугачевой Манфред Кубни Манфрид Кубни рассматривает только земные ветви, да? то есть, ну, небесные стволы безусловно могут дать какую-то дополнительную характеристику, но основные uh, моменты мы расшифровываем по земным ветвям. И получается, что у человека uh, в дворце братьев и сестер стоит братство. Этот дворец подключен к карте, только поскольку змея присутствует в карте, то есть этот дворец достаточно важный для человека. И если у человека стоит божество братства в дворце братья. Это, это окружение, братья сестры, другие люди, да, окружающие человека, связи с которыми он может не выбирать, достаточно важны для человека. Они оказывают сильное влияние на жизнь человека. Этот человек, скорее всего, общительный, хорошо завязывает контакты в таких группах, становится своим быстро в коллективе его тянет да, с людьми проводить время, в каких-то совместных проектах участвовать, встречах. Ну, таких людей можно характеризовать как коммуникабельные, там, хорошо умеют общаться. Так как это братство, братство такое более лояльное божество по своему проявлению, то человек, скорее всего, дружелюбен, приятен в общении, в жизни он может опираться на братьев и сестер. То есть вот такими характеристиками, характеристиками может наделять человека данный дворец. Безусловно, в зависимости от того, благоприятный или неблагоприятный элемент ставит в дворце, человек либо будет получать какие-то бонусы от такого своего поведения, либо будет ну, иногда страдать, да? иногда может казаться другим чрезмерно навязчивым или какие-то люди захотят его немного так обвести вокруг пальца но все равно человек внутренне будет заточен на такого рода поведение и естественно мы можем сказать что человек вот в данном конкретном случае в данной конкретной карте общается вот со всеми собственно говоря этими людьми почему потому что ему интересно Дали бы там деньги, самовыражение, власть. Там немного другие бы были интересы у человека и немного были бы иные интересы у группы, да, с которой он общается. А здесь вот именно человек любит хорошо время провести, подружить, повеселиться, ну, как-то пообщаться с людьми. То есть вот это ему интересно, да. И этот дворец э, отражает данную данную особенность, до да, этого человека. И э, существует еще такое мнение, да, такое, скажем так, такая теория, что если у человека этот дворец благоприятен, например ну, ситуация по поводу ребенка решается ребенок если у ребенка этот дворец благоприятие но при условии того что он конечно же вступил уже в свой такт удачи то есть уже в взрослых тактах удачи находится то вот вопрос детского сада например пораньше ребенка отдавать в детский сад или попозже пораньше школу отдавать или попозже то есть если считается что благоприятен то тогда ребеночку будет очень комфортно там, в саду где-то в окружении своих скажем так там одноклассников то есть он будет в этой группе себя комфортно чувствовать а если у человека этот дворец неблагоприятен то он может какой то дискомфорт Но это один из моментов который тоже можно учесть учесть ну помимо того что мы в закрытом обучении пройдем с вами все божества которые там могут находиться как человек будет свои цели реализовывать в этом окружении, какие символические звезды там могут присутствовать, какие позиции действительно дворец хорош или нет, мы все, конечно же, будем изучать. А в следующем видео мы с вами, опять-таки, поверхностно познакомимся с дворцом. С третьим дворцом – это дворцом супругов, Очень многих интересует этот дворец по причине того, что... Кто-то считает, что если этот дворец не подключен или неблагоприятен, то у него никогда не будет семьи. Это, это не так. Мы в следующем видео об этом поговорим. Сейчас, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и проходите по ссылке для того, чтобы забронировать свое участие в закрытом мастер-классе по 12 дворцам. До скорых встреч. Всего хорошего.